Мощность 110 лошадей. Сколько? 110 лошадей. А, 110. Это один из самых мощных двигателей. 6-4 цилиндровый. 4 -цилиндровый, да? Что вам рассказать? Да просто про, про Колонка рулевая. По наклону регулируется. Здесь у нас есть у коробки передач есть полный автомат. То есть не у всех этот, с этим может похвалиться, где полный автомат. Вот мы включаем полный автомат и он скоростя будет э, в режим и сам переключать. Но, что еще удивительно, есть вот и техника, что у нас есть и ручной режим. То есть мы можем в ручной режиме выключить, и мы можем в ручной переключать э, скоростя. То есть если мы... Двиг... скорости, да? Да. да? Если мы говорим о конкурентов, то у них либо автомат режим, либо ручной, а и того, и того... Практически а в каких никого э, нет. условиях удобен тот режим, в каких этот... Ну, востребован. Ну, Почему просто, вот мне как обывателю, автомат, ну, лучше, наверное, чем ручной? Нет, вот расскажу, в чем, например, уступает автомат в ручному переключению передач. Например, мы едем по городу, есть у нас два лежащих, расстояние между ними, скажем так, ну, 150 метров как бы. Мы, это когда едем в ручном режиме, мы видим, что у нас лежащий, мы скидываем, например, с четвертой скорости до третьей, на третьей передаче мы переезжаем лежащий полицейский и едем на третьей скорости до второго лежащего. Если мы у нас автомат режим, едем на 4 в автомате, мы нажали до, до, на тормоз, у нас что делает эскалатор? Скидывает с 4 до 3, с 3 до 2. Мы... До первой передачи. Нет, до второй. До второй. О, до второй, да. И мы на второй скорости переезжаем лежащий полицейский. Чтобы нам доехать до второго лежащего полицейского, нам придется нажать полный газ, потому что на эскалаторе погрузчик, переключение передачи э, ну, переключает только на полном газу. Нет тут такого, как на легкой машине. Чуть-чуть газу и он перекручен. Нет, надо полный Полностью. газ дать. То есть он скинет опять на третий, потом на четвертый. Пока мы доедем до лежащего, опять нажмем газ, и он у нас опять упадет. То есть... Все, э... я тебя понял, в каких случаях? В каких Да, именно да. Да, да, да. да. Обзорность тебя шикарная, да? Да, обзорность хорошая. В принципе, у эскаватора оба мосты с самоблоком. Так и передний, как и задний. То есть, еще раз акцентирую, что Именно здесь... самоблок, не, не принудиловка, да. а самоблокировка. Да, да, да, да, самоблок, да. Скажем так правильно, дифференциал повышенного трения. На задней, задней части кабины у нас два джойстика для управления задней обратной стрелой. И еще вам, что я вам покажу. То есть, оба джойстика, они... Дальше и, бли, и ближе к нам регулируется э, То есть, скажем на крон И еще есть регулировка То есть вот так Мы можем подальше Поближе а -а -а. Вот так А то По есть, отдельности друг от друга по отдельности, вот Вот по отдельности. А вперед-назад Нет Вперед-назад Нет вместе, да? Ну как бы у нас обе руки одинаковой длины Поэтому я думаю Ну и... да. Ну вот так отрегулировали Как нам удобно для любого оператора И у нас все есть режимы управления задней стрелой, то есть пи, первый режим, вот он, и второй режим. То есть у нас меняется управление эм, задней стрелой. Скорость или что? Нет, управление именно. Чувствительность? То, нет, именно управление. То есть Просто давайте я покажу. Давай. Включаем гидравлику, она сейчас не работает у нас. Угу. Чтобы у нас э, заработали Джотки на задней стреле, надо Они гидравлические. Да, гидравлические. То есть здесь сервопривод. Включили. Так ставим а вот вот смотрите вот сейчас я делаю mm -hmm. у нас вот вниз рукой видите рукой это двигается так я тебе кажется понял сейчас вот регулятор ты... режим все, у нас Все, уже я, стрела. Я, я Меняется режим управления. Занят... Есть, у разных производителей по а разному, джойстики работают по-разному. По здесь, то есть без разницы откуда вы сядете с какого эскаватора, вы сможете работать на этом эскаваторе погрузить. Владимир, а вообще, а вот про режим эскаватор, их всего два бывает? Да, в, в мире. В мире два режима? Да. Если говорим про регулировку сиденья, то здесь у нас стоит пневмо. Если мы крутим. Видите, да, здесь стоит компрессор, который накачивает воздух. Здесь uh -huh. пнема очень качественно. Это, естественно, комфорт оператора. Мы же знаем, сколько у нас в России часов операторов в день работает. Работает по 10, по 12 часов. Когда есть пневмо-система. И когда еще стоит система Райкотрон. давайте я вам расскажу про оснащение кабины, про комплектации, про опции. Что есть в данном комплектации. С левой стороны у нас реверс.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 То есть никуда у нас колени не упирается. То есть все свободно, видите, да? Вот, вот смотрите сколько места. Да, у меня метр семьдесят шесть рост. То есть тут еще сантиметров 10 есть остается за да, жестиком. Повернулись, сиденье вперед, жестик назад, и вот у нас подлокотник В се вот этой.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 А вот эти боковинки, вот эти подлокопники, они вот очень плотно держат оператора в.